Естественно, все в ландшафтном дизайне, благородно, чинно и красиво. Управляющая компания, она здесь уже находится, она здесь уже управляет. В нескольких домах уже живут люди. Бассейн имеется и большая территория у каждого домика. Здесь мы видим аэропорт и видим прекрасное море и, естественно, Адлер. Здесь с этой террасы вы можете запросто выйти туда в бассейн или вот здесь просто покушать, позагорать. Здравствуйте, уважаемые телезрители друзья! Сегодня в городе Сочи один 11 самых интересных коттеджных поселков без преувеличения знаете сейчас я вам его покажу и начинаем смотрите внимательно милые мои вот это произведение из Искусства. Это у нас коттеджный поселок Графский. Приготовились? Поехали! Якобы мы представим то, что мы, собственники данного коттеджного поселка, приехали сюда и являемся собственниками. Естественно, как мы должны попасть на территорию? Через КПП. Вот здесь будет сидеть охрана. У вас пульт. Вы нажали, проехали. По всей территории видеонаблюдения. Въезд-выезд. Везде ландшафтный дизайн. Везде у нас все более чем... Красиво. И я иду, дорогие мои, вовнутрь нашего коттеджного поселка. Территория коттеджного поселка составляет у нас 1 гектар с копеечкой. Там 1,2, 1,1. В общем, она большущая. Смотрите, какие здесь прогулочные зоны, разъездные пути, проездные пути. Естественно, все в ландшафтном дизайне, благородно, чинно и красиво. Смотрите, здесь у нас облепиховые деревья. Да, это облепиха? Или как это правильно? Не знаю, если честно, кто разбирается, подскажите. Мы идем на территорию. Здесь у нас есть домики разного калибра. И маленького, и большого. И 140 квадратных метров, и 300 квадратных метров. Только скажите, какой вам больше нравится. Здесь у нас есть выбор и тут, и там, и вот туда, и может быть повыше. Кому на вкус и цвет, какие варианты нужны, обращайтесь. Идемте, дорогие мои. Ну и как оно вам? Просто смотрится прекрасно, идеально. Везде по территории комплекса у нас идет... Подсветочка. Естественно, здесь действующая управляющая компания, она здесь уже находится, она здесь уже управляет. В нескольких домах уже живут люди. Вот на примере этого дома. Смотрите, здесь можно поставить шлагбаум, можно поставить ворота. Ну, давайте на примере вот этого дома. Да-да, допустим, допустим. Смотрите. Территория вся вот в такой брусчаточке. Все у нас здесь в туечках красивейших. Пройдусь, не поленюсь. Парковочные места как минимум под два автомобиля. Раз, два. Ну и сюда можно даже три. Все у нас выполнено в в красивом стиле, с подсветочкой, с капельным поливом. В каждом домике у нас зачастую находится бассейн. Скажите, где он, дорогие мои? Вот он. Смотрите внимательно. Бассейн имеется и большая территория у каждого домика. Вот этот домик самый маленький, вокруг которого я кручусь. Но даже он является одним из самых интереснейших. Видите, у нас здесь есть водичка, выведено все как положено. Имеются у каждого домика беседки и террасы. На которых вы можете... Спокойно принимать гостей, отдыхать и, в общем, наслаждаться жизнью в городе Сочи. Если что, мы находимся в Адлере. И здесь у нас прекрасные видовые характеристики. Идеальные подъездные пути асфальтированные и прекрасные виды. Качество строения э, просто Прям зачет, можно сказать, на ура, ура. Ну, давайте на примере нашего вот этого дома. Данный домик, смотрите, как он выглядит. Симпатичный, интересный, красивый. И мне он нравится. Коттежный, коттеджный поселок, бизнес-класса, закрытая территория. 1 гектар земли. На территории у нас здесь всего 13 домов. Каждый с закрытым бассейном, да, и видом на море и Адлер. Вот так вот я его назвал. Так, а вот это вот тупиковые домички вообще интересные. Смотрите, да? У каждого коттеджного, хочется сказать, домика, да, свой бассейн. Проездные пути, красиво все выполнено. Туи, озеленение, брусчаточка. Ну, архитектурно просто смотрится. безпрекрасно, да? Приятно, обратите внимание. Хотел сказать, можно прыгнуть в бассейн, но не рекомендуется. Для вашей же безопасности. Красивые, классные дома. Тупиковая часть улицы, закрытая территория, небольшое количество соседей, свет, вода, газ, центральные коммуникации. Отдел фасадов, дакистанский камень. Дома от 140 квадратных метров до 300. Материал здания монолит с заполнением блока. Паркинг придомовой на 2-3 автомобиля. Так, по видам. Этот домик, что ли, пойти? Или вот этот залезть? давайте вот этот залезем. Расстояние до Меретинки у нас максимум 10 минут езды на легком автомобиле. Да, непосредственно Красной Поляне 30 минут. Без проблем, дорогие мои, вы попадаете на Красную Поляну, уже наслаждаетесь просто инфраструктурой Красной Поляны. Смотрите, вот в ту сторону у нас лес, природа. Так, попробуем зайти. Естественно, по всей территории КПП, видеонаблюдение, сделки регистрируются по договору купли-продажи. И... Оп-оп-оп! Засада! сада засада! Какой же мне тогда зайти? пам пара па пам же мне зайти. Давайте да. вот этот зайдем. На примере этого дома. На него и пойдем. Смотрите, большущий земельный участок, да, просто сколько здесь у нас получается порядка э, шести соточек земли. Э, в зависимости от того, какой площадью вам нужен дом, какой земельный участок вам нужен под домом, э, здесь есть, пожалуйста, разные варианты. Домичек интересненькие, но ну, согласитесь. Бассейны э, вполне себе самодостаточные. И уже здесь и сейчас, прямо сейчас, при покупке дома в данном коттеджном поселке, на данном момент, это у нас Графский, вы сразу же, покупая дом, заходите на ремонт. Здесь мы видим аэропорт и видим прекрасное море. И, естественно, Адлер. Это тоже вот это вот все, видите, это все наша территория. Мало ли вам мало басика, бассейна, берете Увеличивайте бассейн, перестраивайте, ведь это как-никак все-таки ваша собственность. А если это ваша собственность, как говорится, что хотите, то и вратите. Все у нас вот это удовольствие, видите, да? Это у нас, не знаю, магнолия, судя по всему. Ну, давайте-ка с обратной стороны насмотреть на наш графский. Разворачиваемся. Здесь у нас, дорогие мои, котельная. В каждом уважающем себя доме должна быть котельная. Это сердце частного индивидуального жилого дома. Здесь у нас будет висеть котел. Где-то вот здесь. Или стоять. Я бы напольный поставил. Естественно, разведены... Все трассы, коммуникации и вот вода по разным направлениям. Ну, открывать я не буду, потому что коммуникации центральные. Тут же заведено электричество. Так, по котельной понятно. Котельная находится отдельно. Вот видите, да, как здесь по примеру. И вот у нас непосредственно... Вот он, труба от котельной. Давайте заходить вовнутрь, идем по территории нашего коттеджного поселка. Зачетный он, но нравится мне он. Он, во-первых, находится в идеальной близости, в идеальной доступности и по деньгам недорогой. Попадаем вовнутрь. По деньгам он недорогой. Входная классная дверь идеально я бы даже сказал. Смотрите, даже с прорезью, с вот такой решеточкой и дневным светом. То есть, исходя из того, что здесь у нас, чтобы дал свет. Ну, стекло тонированное. Вот они мы внутри. Этот домик у нас, э, смотрим, да, внимательно. Площадь нашего домика здесь у нас, обзовем его, 160 квадратных метров. Ну и давайте, понеслась. Понеслась душа рай, а мы по дому, дорогие друзья. Естественно, комнатка раз, там прихожая вот так отделяем. Разворачиваемся. Здесь у нас санузел, там у нас кухня, здесь у нас гостиная или наоборот, а вон она кухня и здесь же у нас выход на террасу здесь с этой террасы вы можете запросто выйти туда в бассейн или вот здесь просто покушать, позагорать ну и что хотите, то и делать давайте-ка поднимаемся то, что здесь все идеально планируется, правильные формы дома, сделаны, распланированы в этом, я думаю, вы уже ни разу не сомневаетесь поднимаемся выше, вот здесь у нас видите, снова комнатка 1, комнатка 2 санузел, то же самая Планировка комнатка раз и комнатка еще раз. Короче, наверху как минимум 4 комнатки по балкончикам. Зачетный консервный поселок, от которого балдею я. Вот у нас здесь, видите, прекрасная балконная зона. И, конечно же, как я и говорил, море, аэропорт. До аэропорта 5 минут езды, в общем, никаких проблем. Совершенно. И наша красивейшая архитектура на наши домики, которые у нас прекрасный вид из окна. Мы лицезреем не какие-то страшные курятники, не какие-то страшные домики людей, да, разных людей, потому что, как известно, у нас разный контингент бывает. Кто-то может себе позволить красивый домик, кто-то нет. И вы видите, естественно, архитектурно красивые домики напротив, везде. Это, если что, вот те два дома, это тоже наши графские. Но в целом вот такой вот, архи... как это сказать даже, правильно, да? Архитектурный оргазм вы испытываете каждый раз, когда попадаете на территорию своего комплекса. А вот здесь прыгать рекомендуется? Нет, наверное, скорее всего, нет. Если ближе подвинуть, то, может быть, да. Но надо ли оно вам это или нет, решать вам, дорогие друзья. Комплекс зачетный. На ура! Пойдем еще поднимемся повыше. Балкончики имеются везде. Технология строительства, видите, да, монолит с оболочным заполнением. Имеется еще дармовая подарочная крыша, что ли, чердак. Хотел сказать, терраса, это, не... это крыша, да, чердачное помещение, здесь у вас будет бильярдная или же какая-нибудь детская. Что вы тут делаете? Игровую какую-нибудь, классную игровую, причем помещение делится спокойно пополам, и здесь вы тоже кайфуете. Грех не кайфовать в таком классном доме, верно. Дорогие друзья, мой номер 8-918-880-0747. Кому нравится этот коттеджный поселок, жду вашего звонка, дорогие мои. Обращайтесь, комментируйте обязательно, но ну, не забывайте ставить лайки, звонить и интересоваться. Вот скидки, рассрочки, акции, все для вас, дорогие мои друзья. Все, чтобы вы улыбались и жили красиво и безопасно покупали недвижимость в городе Сочи. Для этого вам и нужен я, компания «Сочи и ДВ». Ждем вашего обращения, дорогие мои друзья. Ипотека, рассрочка беспроцентная. Сколько нужно, договоримся. Делаем лучшие условия для покупки квартиры в городе Сочи. Все, милые мои, обнимаю, жму руку, жду звонка. Вам всего хорошего, до скорой встречи, пока.